Всем привет! Меня зовут Илья. Хочу поделиться впечатлениями о сеансах по методике «Чистое сознание». Пришел я к этому через 10 лет каких-то копаний в себе, каких-то практик, дыхания. И из дыхания я и познакомился вообще с Пашей, я начинал с ним свой путь. Занимался холотропным дыханием, через Пашу познакомился с Викой. И достаточно долго не мог попасть на эти сеансы думал что мне нужны какие-то проработки а, связался с психологами и смысл в том что в какой-то момент когда я уже достаточно долго находился в самокопаниях в практиках и в какой-то момент мне как показалось что все хорошо жизнь начала налаживаться я видел изменения вокруг событийность и начали, начали притягивать какие-то люди интересные. И в итоге я начал встречаться с людьми, которые знают много психологии, которые начали мне указывать, что я делаю что-то неправильно, что я делаю что-то не так, что мне нужны проработки, лечиться с психологом и так далее. Мне это было дико, и я всегда знал, я чувствовал, что есть путь проще, легче и намного быстрее. И так я пришел в чистое сознание, потому что я знаю, что это путь быстрый и легкий, и не нужно ничего искать, не нужно копаться в себе, не нужно копаться вот в этом вот во всем, проработках и так далее. Было много запросов, я прямо написал кучу всего, что нужно, нужно поработать, и после первого же сеанса половина Примерно вещи отвалились, и я понял, что, ну, зачем это все? Стал по-другому все осознавать, переосмыслил вообще людей вокруг меня и начал по-другому относиться к тем же психологам и психологии и так далее. И вообще начал как-то вообще по-другому взглянул на мир и понял, что все достаточно просто и не нужно копаться, ковыряться вот в этом во всем. И второй сеанс стал настоящим прям откровением, когда я осознал, что я всегда думал, что у меня проблемы с родителями, что у меня тяжелое детство и так далее, но все это чушь, потому что я после второго сеанса обрадовался, что в детстве ушел отец и обрадовался, что так все получилось, потому что это все привело меня туда, где я есть сейчас. Это опыт, это часть меня, и я просто принял ее, это часть себя, вот и все. И для этого не нужно было что-то работать, с кем-то договариваться внутри себя, внутри своей головы, как это делают в психологии. И конечно же, один из частых вопросов – это финансы, деньги и почему нет денег. Да есть ли они деньги? Это я внушил, что нет денег себе. Сам решил, типа у меня нет денег, ну конечно их нет, если ты так себе говоришь. И все. Нужно просто попросить и понять, для чего тебе это. И все будет. Вот и все. И нет никаких проблем. И не нужно ходить по коучам психологам, чтобы они были. И сегодня после третьего сеанса произошло интересное ощущение, что я пришел с вопросом реализации себя. И то, что все люди называют предназначением, но я пришел немножко с другим, я думал, что я занимаюсь не тем, что мне нравится, так и есть. Мне это не нравится, а я цепляюсь за это, как за старые вещи какие-то. И пришло осознание того, что я могу быть любым, кем угодно и делать что угодно. И пробовать, как в фильме Форест Гамп и это прям отчетливо сегодня пришло, как Форест Гамп, когда с ним просто все происходит. И он ничего не умел, он не умел играть в пинг-понг, и с ним случилась такая история, что он стал чемпионом. Также и здесь, и я многое не умею, но что-то меня куда-то влечет, и нужно позволить себе идти туда, куда меня влечет. Вот и все. А я заморачивался. Оказалось, что это бред, надо заморачиваться. Очень интересное ощущение, чувство легкости, как будто бы. Исчезла вся шелуха, которая облепила меня и пыталась как-то повлиять на мой ум, который постоянно из-за этой шелухи меня куда-то тянул, говорил, что все не так, я нужно туда. Нет, потом нужно туда. Нет, а теперь нужно вот сюда. Вот. Ну, ты сделай, как бы это надо. И он сам себе придумывал отговорки и причины, почему ему это надо. Более того, он начинал спрашивать у других людей. Я спрашивал у других людей, как бы ища этого Это такое просто… и я осознаю, что это такая бредятина. Ну, все уже есть, и все внутри меня, и просто нужно чувствовать себя и доверять своим ощущениям, и позволять себе быть вот и все, быть любым – это главный, главное осознание после сеансов, что я могу быть любым, и я позволяю себе это. И хочу сказать отдельное спасибо Вике за то, что она провела меня мягко, бережно через все сеансы и помогала, всегда была на связи что ей можно было всегда позвонить и в любой ситуации поделиться с ней своими переживаниями, ощущениями. Это очень классно. И благодарю Вику за то, что прям так все круто, бережно. Вика, спасибо тебе. Отдельное спасибо Паше за этот метод. Он открыл мне глаза и как открыл. Я всегда это знал, что так можно, что можно проще действительно можно проще. Ваше отдельное спасибо за то, что он поделился этим знанием, откровением с людьми и что люди продолжают э, проходить это. Это очень ценно, потому что они так и будут копаться бесконечно в этих практиках, ездить на ретриты, семинары и так далее. Как делал это я, я хотел еще куда-то поехать, потратить там кучу денег и съездить куда-то там на ретрит, отучиться и так далее. Но это все шелуха, которая отпадает. Когда она отпадает уже, просто хочется быть. И все. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».